Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я. Прекрасный день, чудесная погода, есть повод поговорить о ножах. У меня в руках нож-вишня отечественного производства. Производитель к нему добавляет сменный клинок, так скажем слегка огражданенный. На этом клинке с полноценным ограничителем всего 2,4 миллиметра толщина, что соответствует хозяйственно-бытовым ножам в нашей Российской Федерации. На том клинке, который уже присоединен к рукояти, толщина клинка 3 и 2, что уже отвечает требованиям холодного оружия. Соответственно, мы сейчас без оглядки на производителя, на материалы клинков и прочие удобства, эргономику и все, что остальное интересует на Жиманов, мы посмотрим, чем отличаются клинки огражданиной от настоящего холодного оружия. Поехали! В одном из наших прошлых видео комментаторы усомнились в том, что каска без аутентичной амортизации может работать достаточно эффективно. Мы приобрели новую каску, оставили на ней оригинальную амортизацию и, как видите, ножом сквозь даже непосредственно саму амортизацию спокойно она пробивается. Так что нет, дорогие друзья, строительная каска от ножа вас не спасет. Работало холодное оружие 3,2 мм. А сейчас мы сменили холодный клинок на гражданский 2,4 миллиметра и попробуем ударить ту же самую каску и отследить разницу в ощущениях, если таковые имеются. Смотрим. Протыкается так же легко, не могу сказать, что есть какая-то принципиальная разница. Едем дальше. Следующий тест двух ножей на поражающую способность против бульварного чтива. Соответственно, вы же прекрасно понимаете, я не эталонный робот для нанесения антидотипных ударов, у меня может отличаться и амплитуда, и сила от клинка к клинку, но если в поражающей способности есть разница между 3,2 и 2,4 мм, книга это отразит более чем наглядно, независимо от того, что в один момент у меня может быть там 500 граммов недовеса во время удара. Поехали. Ой, насквозь. Мы немножко не рассчитывали на подобные результаты тестирования. Здесь в книжке 413 страниц, получается 200 там с копейками листов и 3,2 миллиметра пробило ее насквозь. Ну ладно, принимаем как должно. Значит, так и должно работать холодное оружие. Тем не менее, сейчас меняем клинок на более тонкий и, ну, не имея второй книги под рукой, чтобы посчитать странички на которых остановится клинок, мы просто посмотрим, насколько сильнее вылезет лезвие у гражданского варианта клинка или не вылезет. Надо было брать войну и мир. Держу парень, одного зрителя уже сердце екнуло от того, что я забыл дома противопорезную перчатку. Ребята, расслабьтесь, полноценный ограничитель мою руку спокойно от всех незгод защищает. 2,4. Смотрим. Ого. Диагностирую. Поражающей способности есть. Глобальная разница в районе корешка книги, где определенно слои чуть более плотно друг к другу прижаты. Нож прошел по визуальным ощущениям миллиметра на четыре поглубже. Само собой, многим этот тест может показаться необъективным ввиду того, что слишком много факторов не было учтено при тестировании. Хорошо. Для любителей. Лабораторных условий мы приготовили два клинка со стабилизирующим оперением. И будем с одной и той же высоты, без всякого ускорения, сбрасывать их в стоящий пень на высоте примерно трех-четырех этажей. С Богом! Три, два, поехали! Эвана его как завертела! Три, два. 2... Как мы видим, при прочих равных клинки воткнулись на абсолютно одинаковую глубину. Это несмотря на то, что один за счет того, что потолще, должен быть немножко потяжелее. Думали, будет какая-то разница. Нет, увы, разницы совершенно не наблюдается. Переходим к следующему тесту обалдеть. Не утихает формальный спор насчет того, когда вишня была сконструирована. Многие радеют за то, что это прям-таки участник второй мировой войны, хотя когда попросишь показать хоть одного солдата с вишней на поясе, почему-то сразу люди с темы сливаются. Тем не менее, у военных ножей с вишней очень много общего, например, тот же самый заимствованный клинок от НА-40. Вишня, по большинству мнений, все-таки была разработана где-то в районе 70-х годов с целью осовременить большое количество клинков от на 40 оставшиеся на военных складах. Когда бы ни была она изобретена, основное предназначение у нее военное. Соответственно, мы сейчас эту тему и проверим. На нашем барашке сделаем рубящий удар поперек ребер. Поехали. А, чуть не забыл, это клинок с холодным прошлым. Замечательно, можно сказать, прошел с ребрами. Столкнулся, ну, вернее, с позвоночником. Сейчас попробую ударить чуть ниже, для более показательного. Бью флашмя с протягом. Звучок хороший. Здесь вот ребро остановило, остановило, остановило. Все остановило, окей. Теперь попробуем на колющий проникающий. Остановил нож только ограничитель. Ну, само собой. Попробую чуть выше, в кость попасть. Еще раз. Вот здесь уже, да, здесь уже косточка приняла его и остановила. One more time, последний. Сквозь кость вышел с противоположной стороны. Теперь огражданинная версия. Да, звук классный. Ну да, ребра, естественно, останавливают. Тем не менее, ударчик такой хороший. Сейчас чуть повыше возьму для ровного счета. Чтобы было 2-2. Мясо не является преградой. Кости, естественно, останавливают. Теперь верхнюю часть. Просто мясо. Не почувствовал сопротивления, но там просто мясо. О, вот здесь уже кость попыталась остановить, но прошло как по маслу. Так. Вот. Ага, здесь сквозь кость и ну, просто на вылет. Да, кость его держит, просто так не вынуть. Пока что гражданская не холодная версия показывает себя куда сильнее, чем холодное оружие. Война-войной, а обед по расписанию. Даже для самого лютого военного ножа чаще будут находиться простые бытовые задачи, нежели профильные боевые. Бля, пацаны, я ее не вскрою вдоль. Банка открыта. <свят> а теперь клинок 2,4 мм. Вот я не знаю, может я заблуждаюсь, но мне 2,4 миллиметра реально проще даются в обращении. Это Спарта! Как вы понимаете, мы заморочились очень серьезно. Два клинка насажены на древка двух швабр, и сейчас мы их будем... Использовать как полноценное холодное метаемое оружие. Это был 3,2 мм. Следом летит 2,4 елки Ёлки-моталки. Давайте посмотрим, насколько они углубились. Тут без линейки понятно, чисто визуально. Холодное оружие, которое 3,2 зашло щучку, оставив еще на свободе. А 2,4 вошел так глубоко, что щучки на острие вообще не видно. Разница примерно где-то в сантиметр. Пробуем чуть больше дистанции. Мимо. Мимо. Не срослось чуть с большей дистанции, пришлось взять чуть большую мишень. Поехали. Ё-моё! Следующий! Охренеть! Честно признаюсь, я думал, 2.4 должно хоть как-то проявить свою способность к деформации. А тут, что холодное оружие под углом, да еще с таким хвостом, идеально целенькое, что 2.4. Никаких ни малейших признаков деформации. Давайте еще. Бедная маленькая гупрошка. Убежают тебя. прицел настроился Но при всех тех деформациях которые просто напрашиваются остриям при таких тяжелых хвостовиках несколько ударов по три на клинок ничего вообще ничего но раз уж объективный сравнительный тест не выявил разницы между холодным клинком и огражданином, придется их доломать и описать свои ощущения от процесса. Вдалбливаем в пень и загоняем поглубже. Клинок и 2.4, нагрузка вниз. Мне дальше гнуть некуда. Погнулся. Попробуем вверх. Фу! Круто! Сломали в двух местах. В первую очередь не выдержала часть возле хвостовика. И по линии максимального экстремума изгиба часть навсегда осталась в этом пеньке. Вот эта вот изогнутая часть нам послужит теперь сувениром в офисе. Но признаюсь, это было нелегко. 2,4. Попробуем холодное. А вот теперь делаем ставки. Более толстый клинок однозначно потребует большего усилия для того, чтобы согнулся. А вот хрустнет ли он раньше? Посмотрим. Ну, примерно так же, да? Поехали. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Бедная рукоять. Ну, вот так вот, господа. Хрустнул намного раньше, чем клинок 2.4, и при финальной своей песне взял и унес с собой рукоять. Вот такие дела, дорогие друзья. Сами видели прекрасно, что гражданская версия по всем фронтам обогнала версию холодную. Поверьте, у нас не было никакого коммерческого интереса и никаких заготовок. Мы сами вместе с вами охреневали от полученных результатов. У нас на сегодня все. Да прибудут с вами прочные вещи с характером. Счастливо!